Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас опять пойдет о ножах. После нашего теста реконтанта и стали АУС-8 и sk 5 было очень много просьб протестировать сталь ВГ-1. С удовольствием исполняем ваши пожелания, но мы бы были не вещи с характером, если бы не выставили достойного конкурента. Сталь Сан Мэй по вашим заявочкам также участвует, и само собой, переживший тест. Реконтанта из AUS-8 сегодня попробует нас удивить. Поехали! О, как много реконов! Прежде чем приступить к тестированию, по традиции зафиксируем состояние реющей кромки. Просто на память. Заводская острота. Бумажечка это неинтересно, а вот тоненький канатик куда забавнее. Смотрим. Супер! ВГ-1 сработал. Посмотрим на Сан-Май. Вообще идеально. И третьим АУС-8. Переточен вручную на Ланске. Угроблен на это 16 часов. У меня просто было свободное время. И было интересно, сколько это займет. Теперь вы будете знать. Смотрим. Надрубил. Но не доделал. Видимо, я тоже что-то не доделал а нет все нормально хорошо работает едем дальше ладно хорошо бумажка всегда останется эталоном остроты поэтому мы ее тоже используем прежде чем приступить к канатному тесту посмотрим как хорошо режет в 1 и посмотрим на изменение состояния режущей кромки после допустим 10 резов. поехали РС. Десять. Вы знаете, дорогие друзья, реконтанта это вообще нож, про который не могут сойтись во мнениях большинство и пользователей, и тех, кто на него давно слюну пускает. Часть уверена в том, что нож должен резать. Нахрена вы им гвозди рубите? А вторая с у рта доказывает, что резать можно всем, чем угодно, но только не танта. Соответственно, по ощущениям, по сравнению с СК-5 и АУС-8, реально идет намного-намного проще. Все резы были вплоть до шпалы пройдены. Это было легко. Непринужденно. Давайте посмотрим на то, что он сделает теперь с А4. Есть один моментик на режущей кромке, где он подсел, и на нем объективно спотыкается. Да и бумажка немножко у нас уже отцарела. Но в общем и целом хороший режущий инструмент. Посмотрим на санк. Ого. Вот этот джедайский меч. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 7, 8, 8, 9 8, 9, 10. Господа, пока что вот на этом режущем тесте эти ножи вполне себе отвечают за свою разницу в цене. И чуть как-то неожиданно. Не такая она и большая. <свист> Не, ну. Э -э ну сколько? Ну примерно сейчас получается в два раза. С с чем? Ну станмейка, допустим, сейчас бы ушная, 12,5. Ой, ну, какая бы ушная? Со складов. Остатки. Сейчас она снята с производства. ВГ1, ну сколько она там? Одиннадцать. Десятка, одиннадцать. Ну, АУС-8 АУС 7. То, что я вижу, она у тебя шла намного лучше даже, чем ВГ-1. А, а, ты, ты про саммейку? Да. да, реально проще. То есть, третье движение, конкретно в спалу упираешься, и нет такой дрочки, пардон за выражение, как было со СК-5, допустим, АУС-8. 8. Ладно, посмотрим на Сан Мэй, что она из себя показывает. Тоже поймала какое-то место проблемное, но все, что работало, оно и продолжает работать. То, проскочу, то проскочит, то зацепится. Бог бы с ним. Мне сейчас просто интересно освежить в памяти, вспомнить, как это было не просто South 8. Я думаю, ты бросишь это. Я, я тоже думаю, что сейчас на третьем, тесте, на третьем резе я сдамся. Ну, посмотрим. Первый рез неплохо. Вот пошло. Два. Три. Ну все, это уже мыло и пеление. 4. 5. Все, больше не хочу. Реально, очень сильно напрягается рука. И разбивается, и без того уже чувствительное запястье. даже у нас, как вы понимаете, не дешевый Бюджет ролика достаточно большой. Поэтому что экономить? Вместо рублей используем сегодня для проверки кончика евроценты. Ну поехали. Отстроим прицел. Хочешь монету туда да, я лучше монету сюда поставлю. Сволочь. Ему по Давай, это же дорогой нож. Что ты? 35 рублей. Ихера, я бюджет ролика вырос. 35 рублей улетело. Едем дальше. Возьмем упорством. поймался пришлось четко и я вижу даже куда улетел кончик повреждение непосредственно на монете с обратной стороны нету даже намека на пробитие как-то выгибание как обычно на 5 рублевках случается здесь поврежден верхний слой кончик соответственно откололся ну, я такого безобразия ни на одной стали не видел. Сколько там? 440-я, АУС-8, СК-5. Все, кто участвовал за 5 лет ведения блога, никогда не показывали такого уровня повреждений. Кончик, вот он, в деревяшке лежит. Попробуем его выковырить. Блин, ну это капец. Сам кончик выгнутый. Прям вот видна деформация в районе режущей кромки и какой кусок он с собой захватил. Кстати, если с этой стороны смотреть не так сильно и все плохо. Ну а с этой, конечно, трендец. А, переверну. Так. Был контакт. А Самый краешек монетки у ребра зацепил. Не знаю даже каким местом. Да, кончик участвовал. Видно минимальное место напряжения. Ладно, добьемся полноценного контакта. Еще раз. Но это уже похоже на истину. Ух ты ж елки моталки. Блин, вот он. Вот он, собственно, кончик, который с Санмея просто взял и улетел. Дорогие модели по части удержания кончика откровенно возмутили. Ну, соответственно, посмотрим. Аус 8 покажет в этом деле пример. Или также себя поведет. У нас просто продюсер грешит на то, что это монета слишком плотная. Посмотрим. Есть. С первого раза попал господин продюсер иди сюда я тебе покажу как нормальная сталь должна вести себя на этом испытании сомнений в чистоте пробития просто не возникает тут если не ошибаюсь да с внешней стороны монету выгнула а кончику ну не то чтобы фиолетово ему вообще откровенно насрать Случайная встреча со стеклом – это всегда испытание для ножа, ну а учитывая те повреждения, которые они получили на кончике, сейчас уже даже трудно загадывать, поэтому просто смотрим. ВГ-1, стекло, ничего, от слова совсем, ну, при таком состоянии кончика, интересно, а что я хотел увидеть, он реально уже бьет тупой стороной. Сан стекло. Ну да, тоже сложно оценить воздействие стекла на этот обрубок. Может быть попробовать вот в этой первой части устроить ему контакт на рубящем ударе. Пробуем. Да, получилось. И здесь я вижу. А, не, не, ниже пришлось. Но тоже интересно, в районе сочленения двух реющих кромок, интересное такое повреждение. ВГ1, та же задача. Бьем первым тантоидным участком по стеквушку. Хм. Ага, замечательно, отметим это место, добьем. И это место контакта отметим. Замечательно. Смотрим. Значит, так, первое место контакта пришлось в этот район, банка не разбилась. Второе место контакта пришлось в эту область, баночка не разбилась. И тот удар, который разбил все-таки стекляшку, пришелся где-то на кончик. И с вот этой информацией можно оценить. Состояние режущей кромки в этой области полноценно. Как вы помните, на перерубании кости динозавров AUS8SK5 показали результаты в районе 5-6 ударов. Попробуют также уложиться до 10. Ну и посмотрим, соответственно, для чего все это делаем на состояние режущей кромки. Раз. ВГ-1. Два. Три, четыре, Но но. ну, ну, <звучит> ну, на пятом ударе перерубил и три дополнительных потребовались для того, чтобы чушка упала. Смотрим. Режущие кромки ничего не произошло. Никаких повреждений просто не чувствуется. Санмей та же задача. О три удара. Хм. Ого! Не, ну то, что у сочленение двух изломов это как бы заслуга стекла, но то, что ближе к рукояти. Это конкретно работа по кости. Нет. Насколько я помню, у sk 5 и АУС-8 не было проблем с гвоздями 3,5 мм. Честно, не ожидаю того же ни от SunMe, ни VG-1. Но тем не менее, надо попробовать. Угу. Угу. Все нормально. Все хорошо. Повреждение на уровне страшно смотреть. В середине реющей кромки пришлось вместо контакта не только с гвоздем, но большее повреждение, судя по всему, реющая кромка получила именно от бетона. И это вселяет ужас в меня, как человека, который знает, что такое перетачивать рекон на ламске. Ну, это не фатально. Нет, базара 0 не фатально, но это елэ да, это, это пипец. Фатально. Ну, ладно, давайте посмотрим, что сделает ВГ 1 Сан на обухе, соответственно, нет никаких повреждений. Хоп и хоп. Кромешность ужаса она сопоставима с результатами Сан -Мэя. То есть, нет большой арки от гвоздя, как от серьезного препятствия, но есть многочисленные последствия от соприкосновения с бетоном. А вот VG1 почувствовал каждое соприкосновение с топором пылу теста чуть не забыли попробовать содрать покрытие с VG-1. Давайте это сделаем. Тот же AUS-8. Вот это вот стружечка снимается на раз. Ну, с соответственно, и нечего терять. Стоп. В очередной раз ставлю на вид, что с публикацией каждого нового видео на канале «Вещи с характером» мы разыгрываем три уникальные дизайнерские майки с моим автографом и серийным номером. Соответственно, чтобы стать обладателем этой уникальной вещи, вам достаточно просто, если в двух словах, сделать репост во Вконтакте. Более подробные правила находятся в описании этого видео и непосредственно в посте, который нужно репостнуть. Едем дальше. Мы, конечно же, все прекрасно помним, но все-таки стоит освежить в памяти, как нормальный нож из aus 8 сработает по гвоздю 3,5 мм. Сейчас я его на кожу подправлю. Ну да, в общем и целом та же самая фигня. Гвоздь не проблема, соприкосновение с бетоном на режущей кромке оставляет, конечно же, четкие следы. Sunmay AUS-8 VG-1. Повышаем планку, гвоздь пятерка, первая попытка VG-1. В предыдущем тесте нам потребовалось три удара, для того чтобы убедиться, что ножи не разрубают. Посмотрим. Угу. Три удара, разрубили, прям скажу, с режущей кромкой. Если не берем во внимание контакт с бетоном, все хорошо. Сан -мэй. та же самая задача. Ну, я его так вот просто возьму и принесу. Можно было четвертым легеньким ударом доработать. Просто интересно даже посмотреть на каком моменте он остановился и как он себя там чувствует непосредственно в моменте контакта. Жесть, как она есть. Мясо с кровью, а вы тут с любовью. Ну тут уже чисто поржать. Бьем режущий кромку, режущую кромку, не знаю, что получится. А получается красиво. Давай еще. Давай еще на нет, нет. Давай, на Давай сначала крупно посмотрим, что с Санмеем творится. Это просто лютый звездец в вакууме. Я таких номеров даже в цирке не видел. У меня такое ощущение, что это все вот искры, которые полетели, это по 2 три миллиметра кусочки именно санмея. Cold Steel, то, что сняли это дерьмище с производства, по-моему, очень-очень правильно сделали. Давай ВГ. ВГ. Ну и ничем не отличается от результатов ни SK5, ни AUS8. Ах ты, жжется! Это куда глубже повреждение, чем Aus 8, ск 5, VG 1, но в этот раз обошлось без тотального разрушения. VG шка, VG шка, вот, вот это вот место. Sanmay, ну в принципе ничего страшного, классическое стандартное повреждение, равно как и на VG 1. Подошли вплотную к финальной части теста, как и в прошлый раз. Фиксируем нож в стене, труба, свободный ход. Мне предъявили, что, возможно, один из предыдущих ножей сломался из-за того, что я на максимальной точке экстремума дал излишне резкую нагрузку. Сейчас я постараюсь сделать все максимально плавно. Поехали. ВГ-1 <связи> угу. Так, перехват извините если закрываю кадр но иначе просто неудобно или как лучше встать нормально. все нормально а я попробую ниже взять и чуть больше упереться есть китайцев нет понятия изменил, у китайцев есть понятие перепутал. Я думаю, что так хорошо идет, прям вот вообще, AUS-8 очень-очень похоже. Ну, собственно, это и была, АУС AUS-8 реально просто взял и перепутал. Теперь вставляем г 1 Меры предосторожности, труба, свободный ход, поехали. Закономерно. Посмотрим потом на монтаже, на градусы, на которых он сдался. Четко, ровненько, хороший скольчик. И, наконец, Сан-Мэй. Встал. Шатай труба, свободный ход. Но и должны мягкие обкладки свое дело сделать, как думаете? Угу. По-моему, это сдалась одна из подкладок, да, он расслоился. Уперся. Посмотрим, что будет, если эту трубку отпустить. Ну, собственно, ничего интересного. Хм... Забавненько, забавненько. В общем и целом, что можно констатировать на сто процентов? То, что Санмэй снят с производства не зря. Туда ему дорога на свалку истории. ВГ-1 достойно, очень достойно. За свои деньги хорошая альтернатива более бюджетным вариантам. Снятый с производства aus 8 по нему я реально буду скучать. Вот чисто по человечески нож жалко. Блин, как я его так перепутал, ума не приложу. Соответственно, вы спокойно можете пересмотреть наше предыдущее видео, насладиться этим и делать свои собственные выводы, бесконечно спорить в комментариях, к чему мы вас призываем, потому что именно там мы и встретимся. До новых встреч! С вами были Вещи с характером.